И всем привет, с вами Макс Риск. Сегодня я вам открою сундучок и мы продолжаем. Вот вам сундучок, лайк, подписка, что-нибудь скажет на мои видеоролики. Только я удаляю что там с телефончиком. Да, подпишитесь на канал Макс Риск, он наш спонсор. Он типа того владеет вот, этот канал, только я потерял Google. Стоп, один наш Google Chrome. О, -о что ты сделал? стаб я только начал что начал открываем итак насчет 3 подписка лайк сейчас его верну потому что как-то некомфортно так, закрою как то не понял вот так вот вот когда мне еще лайк канал есть там у нас я запустил ну и тикток тоже там запости него был один алмаз а потом ну я не буду и тут у нас получается два моза тут покручем в тиктоке лайки может быть не знаю то и то лучше выбираем я тут все подкрал видите кстати подпишитесь на но вступайте в наш клан почему так потому что если у меня будет новый персонаж ну я не буду всех выкидывать я буду всем вот так кнопочку нажимать помогать так скажем всем ну если не предлагать еще это условия это еще игры Вау, не ну, ну окей, окей, присоединяются. Кстати, ходи почитать старые сообщения, очень интересно. Делитесь кодом команды открыть код игроков режим участника клана смол. Приснится к вам. Ищу товарищи, ищу товарищи, что им там с майки стоит. Ищу товарищи, вступить а блин, когда это было? Так я же это время сплю. Слушай, я спать хочу. У меня бесит выбери дону дону ну, доны. Итак, ну что, будем качать покупкам и также клан продвигать. Я не знаю, кто из этого клана самый сильнейший. Вроде бы не я. А вроде бы я. А вроде бы не я. Тогда посмотрим лучше. Итак, information О, нет. Лёха про и. Бандман. И.. Еще Никон. Участники пополняются? Это чей клан? Может это рандонные участники? Не может быть такое. Я классно ролики дела. Пробнул. Окей, буду в курсе держать. Владелец. Окей, окей. Вау. Такого участника вообще не знаю. А ты прямо сейчас поиск ведем и узнаем. Тут 46 из 50, возможно, правда, наступает по большему счету. Интересно, интересно. То есть мне еще Clash Oblivion создать клан. Там тоже будут вступать. А потом поиграем. Итак. Круто. И 50 из 50. Слушайте, а давайте как-то продвигать клан. Нет, ты же не обещал что не можешь выкидывать точно давайте так кто-нибудь во плане поднимай кубки чувак если ты сбросик если, если ты забросил свой ну, так скажем профиль то мы чем ничем ты не сможешь помочь поэтому даем три месяца если за три месяца ты ничего не там не сделаешь профиль у тебя будет до сих пор ти кубки значит что ты вообще не играешь я может просто вступил Какая твоя цель? Ты хочешь победить? Повыше кубка. Вообще, какой-то мой топ не занимаем мне очень интересно. Вау, круто. Остальные... Я не хочу выкидывать всех, мне тоже как-то жалко. Ну, но... так у них кубки меньше. Чувак. Так, так, они... так друзья, так у нас... Локсал. 2502 место. Вау, шикарно ну как ну как такое себе конечно столько сокланса явно это так то просто я наш спонсор вопрос спонсор подпишитесь пожалуйста на канал макс риск или на диском канал макс риск там там найдете такую парочку и зайдите напишите поставьте колокольчик, потому что мне помог и так как его найти заходите на мой канал заходите каналы заходите он Теперь поняли кролики. Ой-ой-ой, сор, о о вы видели, да? Ага. Давай садим Вместе сыграем. Вау, вот это команда. Так, я буду вот засокло, потому что ну, того, знаешь. Кубки поднимать. Полегче. А потом уже один на один. Подчисли. А сейчас будет легко катка. катка. Мне 165 кубков. И силам верту восьмая седьмая я в шоке сейчас такая шкарта так ну что сокол найдет кого кого видит не не не, не я я пошутил у меня есть аптечка так что делать нужно коп копана обман обман маневр а, Ладно, нормально. Итак, у нас есть пробьё, также из нас есть что такое классное. Посмотрим. Ускоримся, так скажем. Бам, заберем. Регенерация есть. на да, подождем покажу. Или рано? Ну слушай, не хочешь умереть. Смотри на карту. Почему они разделяются давайте как-то месте? Это... есть? А, я ж Сокол, точно вспомнил. Окей, в принципе. А мне едят что за волшебный ключ? А, блин, не поймали. Так что что делать? Ну ты знаешь, акула десятая, ну выхода нет. Блин, так и знал, чувствовал, что вы такие смайки. Нет, нет, живи, живи, чувак, живи, живи, ты Давай, давай, давай, давай. знаете как будто знаете вы смотрите вроде ролик он еще очки делал ролик смотрите с очками роза так что позанька у меня такая отключена как-то как отключить ее поэтому будет такой экран так ну что про а тысяча сто кужа что ну как то так ложь а как добудной Думаю до такого время должно режим давать ну год окей идем. может самому так будет полегче HR про и дай фин. дайте фин финна что тоже как-то нравится фина а есть фин вроде нету это твой запасной аккаунт кстати да. фин есть вроде нет конечно нет но джейд хороший кстати нож ну, хорошо ну хорошо так ну, что с нашим кланом не интересно ой зо изображение понятно очень давайте один -на один чего нам дают монеты то что мы клацаем раньше такого него просто и все а теперь Копия. Браво. Старса. Копия, копия, копия, копия, копия, копия, копия. Я в шоке. Копия, копия, копия. Копируют, копируют. Вечно не копируют. Нормально. В шоке. Копия. Отлично, кстати. Закрепленный контент у нас будет, знаете, ссылка. Ссылка на... лайк канал Тикток, надо узнать, дискордом там, Фейсбук. Специально зарегистрировался, чтобы не терялись. Ну что, Соку должен убивать. то лидер, не знаю. Мяу. Да, да, да. Ого, а ищет ключ. Боже, арена классная. Все, пора нападать. Если мы наша команда именно сейчас хватит, пора уже нападать. Конечно, они такие уж сильные. Во а что там один пеппер блин держит оборону? Что, блин, я за пеппер, я за пеппер, пеппер не умирай. Там бой, там можно, нужно бой держаться вместе, а? Эй, эй, вы, эй, вы там, ну Шаша, шо, шо, шо? ох, ты офигеть, кто пошел тут? Ау, ау. Ну естественно ты пойдешь сюда, потому что Макс 30 я сказал, блин, улетай. Опа, он испугался. Тихо, поворот, поворот, oh. нет, нет, нет. Ah. <влечет> то туда, то они туда, <с puisque> а я тут <inspirations> я к вам пришел, такие, пошел вон. <п architect> Ой, я жив. <gossip> что происходит? О, oh, сколько правил. Офигеть, зачем такой? Давайте какую то мини-гру придумаем Например, смотрите, шарик. Ну, камень, который котится. А вы должны как-то, ну, как мой этот стрипкоп, стрипкоп. Потом как, куча этих вот камней сразу из скалы. На скалу собираемся. В общем, классная идея, кстати. Разработчикам передайте. Ну, если прям можно. Если нет, то я... Когда будет создавать свои игру, обещаю, создам крутой, наверное, стол. Вот такую тематику я подумал. Вылагать не и нет, макс риск. Конечно, вот, дедут, но желательно какой-то мини-жим добавить. Почему так? Потому что есть такая игра под названием Майнкрафт, в можно что угодно сделать. Нужно что? Отличаться от Майнкрафта, например, Брау, Майнкрафт да? Брау не похож. Там проиграли. А, вот чем дело. А ну дай. Чё, косточку. Я понял, что косточка нужна. Вот это вот прикольно А кстати, я все прием забрал, кстати, интересно. Ну, половина. За полгода половина. Не. Новичок. Так, ладно, Я еще в HWAPS новичок где понял. Ну что, играть? Кстати. Ладно, выйдем и сразу в катку. Так. Клан активный. Так что вы делать склон? Хороший клан. Наборы в продаже. Хороший клан, да? И что? Выгонять всех, кто вычерпнет. Вообще, жаль, что не застрелил кто часов там право старости есть, которые уже год не встречались И там, не, ну полгода, там пишется месяц более. Непонятно, сколько там. Ладно, даем шанс, да. Итак, того мне 2014, кто... Типа, 241 тысяча. Ну, это такое. Ну. Кстати, там вас, знак помощь помочь кому вы, никому. Ладно. А что если хотят вступить на школу? блин да все а хотят вступить наш клан окей у меня есть новые день выкидывайся блин раскрыл а, блин а что же тогда делать а, ну, возможно кто желающий хочет а? а давайте так я потом создам еще другой серый сколько серы можно стать почему тут 50 максимум давайте 100 давайте 200 вообще Давайте так. Я не верю, что все эти мои подписчики. Вот, вот не верю, вот. Другой вот клан ставить. А это бутылки клан? Мысли? Ну, вот другой аккаунт стать, да, уже. Там там, кстати. Ну, в принципе. Новости вс не заходят. в роли. Окей, давайте так. Качаться будем сюда. как-то качаться цена ссылочка, в принципе. Ха -ха -ха. ой ой, перебор от 200 200 и так того у нас 200 максимум 200 дома сможете набрать смотрим гайды да кстати вы смотрите гайды. поэтому вы сможете так скажем набрать свои 200, 200. блин давайте так Вы смотрите, когда вы же играете, вы знаете такчика. Вот, вот, вот, вот. Я не зря ролики записывал. Вот, вот, вот, А потом чтобы будет давать. Ну, а чтобы не обижались. Сейчас не зайти зайти. Искор там у нас уже безопасно. Ну, всем можно. Ну, там безопасно еще. Второй, второй. Вдруг если у вас нет электронной почты, большинство игроков что такая электронная почта. Поэтому пришлось подумать вторую значит заходим на любой ролик, например на этот ролик, блин, рублоксер макс риск покажи Вон, канал и так вот а, вот нам, конечно, еще можно написать описание как в дискорд, значит, с электронной почты и дискорд без электронной почты желательно, конечно, сюда зайти, если не сможете, то идите, там тоже прикольно, конечно. Так заходим в первую электронную почта и там Чаты там весело все классно. Так чтобы будешь Ну, записывай, не зря. я подкачался, он ну, да? Симатор. знаете, сейчас на это. О, кстати, тут один. Отдельный, запасной. Мы разделяем севере, чтоб этот канал не забанить сразу, если забанить этот канал, ну, вдруг, из-за чего-то, из за рекламы, там, спамы, там, потому что игроки спами там очень много. Поэтому некоторые хай приходит здесь, хай тоже здесь, хай тоже здесь. Мало тебе, да, 10 сделал. 10 севера. отлично. А вот он сделал для безопасности. Потом, бах, а, сердце болит. Ой, больно. Ну, очень понятно. А тут сразу 10 сердец. Скажет, а, вису, к ты сердец, слушай, ты как кот. 9 сердеч. Сердечек у тебя. Да, хочу 9, а сколько у меня сейчас? 4. Ну, мало, мало, мало. Видно, что пам ⁇ Есть другие, конечно, северам. Ну считать можно 7, но ну, если другие дадут мне отминку, они мне уже дали никто. Так что выгоняем. Совесть есть. Ну, ну, ну я же сказал, у меня дожди. Кто пишет в чат, того мы не выгоняем. Вот так вот. Почему? Потому что они активны. Вот. Прикольно я так давай. Sorry, но у нас тут правило, А как выгнуть? А кто лидер? Не, не. Ты не можешь выгнать? Не. О! Я ему повесить кого-то. А сам сюда новый север. Сори, вообще. Нам нужны новые ракета уж такое. Сори, переходи к нам снимать. Наверное, что там кубки, но ну, понятно. Убью одного персонажа, то мы ты знаешь, как выведного персонажа. на ну, смотрел ролики. Ой, ну, совсем. нормально. Пошли качаться в том время пошло не интересно о флаг пепа значит за повер будем идти о это я он на автонь шол куда-то так нормально ой-мо тихо тыка тыка тыка тыка тыка ой да больно же а блин честно будут дать да да да да да дать мне нужна косочка покушать а управляет мою лагает бро а вот так вот ирез а? блин черт мы разделяемся мимо знаешь а на джей все нормально да, блин джейд просто убиться почему потому что мне не телефон гает и ти копы ладно иди, бедный тип. А назвать канал бедный на звучит ладно профи следите профи Начину. При просмотр